Как самостоятельно убрать зависимость от капель для носа за 7 дней? Наверняка среди ваших знакомых, друзей или близких есть люди, которые постоянно пользуются сосудосуживающими препаратами, постоянно таскают их с собой и никогда с ними не расстаются. Может быть вы и сами среди этих людей. Поэтому сегодня я расскажу вам, как можно избавиться от этой зависимости, от этой проблемы максимально комфортно, максимально легко, чтобы вы самостоятельно смогли это сделать. Если среди ваших знакомых кто-то зависим от сосудосуживающих капель, обязательно поделитесь с ними этим видео, чтобы эти люди тоже смогли избавиться от этой проблемы. Для того, чтобы вы понимали, как работает методика, о которой мы сегодня с вами поговорим, я очень кратко расскажу вам о том, как работает наш нос и почему возникает зависимость от капель для носа. Наш нос это парный орган. Есть левая половинка носа и правая. Они разделены друг от друга стеной, которая называется носовая перегородка. По бокам носовых ходов. Есть носовые косточки, так называемые цистерны, которые идут через всю полость носа с одной стороны и через всю полость носа с другой стороны. Вот эти носовые косточки, они покрыты слизистой оболочкой, способные набухать в несколько раз. Для чего это нужно? С одной стороны идет набухание слизистой оболочки, место в этой половине носа становится меньше, поток воздуха снижается и эта половинка носа отдыхает. Потом с этой стороны слизистая оболочка сокращается, с другой стороны набухает и отдыхает другая половинка носа. Также этот механизм необходим для того, чтобы обеспечивать температуру нормальную температуру вдыхаемого воздуха. Когда воздух холодный, слизистая оболочка набухает и воздух дополнительно согревается и в легкие он уже попадает нормальной температуры. В грязной обстановке, также, чтобы наши легкие не, забывали, не забивались пылью и грязью, срабатывает этот механизм. Слизистая оболочка набухает и дополнительно задерживает на себе пыль и грязь. Но в некоторых ситуациях нарушается тонус слизистой оболочки носа и она набухает с обеих сторон. И как раз в этот момент вы начинаете испытывать заложенность носа. Когда вы начинаете длительно пользоваться сосудосуживающими каплями, нос вообще забывает, а что такое носовой цикл, что такое с одной стороны набухать, с другой. Ему не нужно напрягаться, ему не нужно думать. Вы закапали капли, слизистая оболочка сократилась вашему носику и вашему организму хорошо. Не закапали, идет набухание и дальше все по кругу. Снова закапали и так далее. Поэтому очень важно... Очень важно по специальной технологии отказываться от сосудосуживающих капель, для того, чтобы нос вспомнил, что такое правильное носовое дыхание и правильный носовой цикл. Какие могут быть причины нарушения сосудистого тонуса слизистой оболочки носа? Это может быть искривление перегородки носа. При котором нарушается аэродинамика и нос устает в таком режиме работать. Это может быть аллергия на вдыхаемый воздух, которая вызывает хронический отек слизистой оболочки носа, что усугубляет носовое дыхание. Это могут быть воспалительные проблемы с пазухами носа, которые вызывают отек слизистой оболочки и необходимость и потребность в сосудосуживающих каплях. Это могут быть особенности развития пазух, например наличие в них кисты, которая давит на стенку и нарушает работу носа рефлекторно. Поэтому... Если у вас есть зависимость от сосудосуживающих капель, то кроме той методики, о которой мы сегодня с вами поговорим, я рекомендую вам обязательно пройти исследование на возможные причины нарушения вашего носового дыхания. Для того, чтобы убрать ту причину, которая вызывает заложенность носа у вас, и убрать вот этот вот корень вашей проблемы. И очень часто бывает такое, например, у человека аллергический ренит, мы это обнаружили, назначили специальное лечение и без всякой технологии уходит зависимость от сосудосуживающих капель. Поэтому даже если вы воспользуетесь методикой, о которой мы поговорим с вами дальше и заработает ваш нос отлично, все равно я рекомендую вам пройти обследование для того, чтобы на будущее защитить себя от возникновения зависимости от сосудосуживающих капель. Наверняка вы замечали, что в одном помещении ваш нос дышит свободно, в другом помещении возникает заложенность носа. И это действительно так, потому что условия окружающей среды очень сильно влияют на работу нашего носа. Прежде всего, это температура окружающего воздуха, его влажность, загрязнение воздуха. Как правило, есть такая зависимость. Чем суше воздух, тем хуже работает нос. Чем больше температура окружающего воздуха, тем хуже работает нос. Чем более загрязнен окружающий воздух, тем больше набухает слизистая оболочка. Все это усугубляет вашу зависимость от сосудосуживающих капель. Поэтому я всегда своим пациентам рекомендую следить за температурой, влажностью и чистотой окружающего воздуха. Прежде всего, вы эти условия можете обеспечить в вашем жилище и в ваших домах. Следите, чтобы температура была 20-24 градуса Цельсия. Если это отопительный сезон и включены батареи, перекрывайте их, чтобы температура снижалась до нормы. Если влажность меньше 50%, обязательно пользуйтесь увлажнителем воздуха. Сейчас это все очень доступно. Если у вас пыльная обстановка, если вы не любите прибираться дома, обязательно покупайте воздух, мойку воздуха, которая будет его очищать и улучшать работу вашего носа. Попробуйте сделать хотя бы вот этот вот шаг, и вы увидите, что уже легче дышится нос и реже требуется сосудосуживающей капли. Не всегда мы имеем возможность создать оптимальные условия окружающей среды. И в этой ситуации подойдет увлажнение слизистой оболочки носа спреями с морской водой либо физраствором, который вы можете залить в любой, практически в любой пустой назальный флакон. Увлажнять нос необходимо утром и вечером. Это улучшить работу местного иммунитета, уменьшить Воспалительные изменения слизистой оболочки уменьшить воздействие аллергенов, которые попадают на слизистые оболочки и косвенно улучшить сосудистый тонус, тем самым уменьшит зависимость от сосудосуживающих капель. Мои пациенты, которым я назначаю изотонические растворы морской воды в виде спреев либо физраствор, как правило уже через несколько дней отмечают то, что потребность в сосудосуживающих каплях она уменьшается. Я рекомендую увлажнять нос утром и вечером. Поставили флакончик рядом с зубной щеткой. Зубки почистили, носик увлажнили по 1-2 дозы в каждую ноздрю утром и вечером на протяжении целого месяца. Как правило, это начинает нравиться пациентам и пациентам. И можно оставить увлажнение носа на постоянной основе даже круглый год. Существуют препараты, которые обладают рефлекторным действием при вдыхании которых слизистая оболочка носа сокращается и носовое дыхание улучшается. То есть без сосудосуживающих средств с помощью использования рефлекторных препаратов вы можете улучшать свое носовое дыхание, тем самым помочь себе избавиться от зависимости. Например, к этим средствам можно отнести старый вьетнамский бальзам, который до сих пор продается. Наносить его нужно не внутрь носа, а рядом с крыльями носа. Рефлекторно, как правило, слизистая оболочка начинает сокращаться за счет вдыхания паров ментола, и это улучшает носовое дыхание и помогает нам отказаться от сосудосуживающих капель. Из современных средств, обладающих тем же самым действием, а также смягчающим действием на слизистую оболочку, обладает Мазь эваминол, которая, как правило, продается в любой аптеке, эту мазь вы можете наносить прямо на слизистую оболочку преддверия носа, опять же, за счет рефлекторного действия ментола и эвкалипта будет сокращаться слизистая оболочка и будет улучшаться носовое дыхание. Мои пациенты часто пользуются этими средствами, тем самым заменяют судосуживающие препараты и с легкостью избавляется от сосудосуживающих капель. К счастью, в отличие от какой-нибудь героиновой зависимости, либо никотиновой зависимости, мы имеем возможность снижать дозировку, и при этом вы можете к этому совершенно спокойно адаптироваться и постепенно довести концентрацию действующего вещества практически до нуля. Я рекомендую своим пациентам переходить либо на детские сосудосуживающие капли сначала от 2 до 6 лет. И когда нос к этому уже адаптируется и будет нормально на этих каплях работать, переходить на капли от 0 до 2 лет. Также вы можете просто раскрутить ваш флакон, разобрать его и разбавлять сосудосуживающие капли один к одному с кипяченой водичкой. То есть, постепенно, если вы будете уменьшать концентрацию сосудосуживающих средств, то тем самым мы практически можем снизить эту концентрацию до нуля. И самое банальное увлажнение носа с помощью морской воды или физрастора практически будет приносить тот же самый эффект. Конечно, как только вы разбавите капли, это будет практически вам не помогать. То есть будет нос откладывать, но будет откладывать плохо. Но, как правило, через несколько дней нос к этому привыкает и адаптируется, и этой концентрации уже будет достаточно. Несколько дней воспользовались этой концентрацией и снова разбавляем. Как правило, эта технология работает, и вы имеете возможность постепенно снизить концентрацию созудослуживающего средства, и когда настанет определенный момент, и когда будет улучшение, просто взять от них и отказаться совсем. Помните, я вам рассказывал о том, что у нас есть носовой цикл, и слизистая оболочка набухает то с одной стороны, то с другой. И когда мы отказываемся от сосудосуживающих капель, очень важно это делать правильно, для того, чтобы нос вспомнил, а как это так? Нормальная работа носа и нормальный носовой цикл. Поэтому я всегда рекомендую капать попеременно сосудосуживающие спреи, когда вы отказываетесь от них, но еще приходится ими пользоваться. Заложила нос, в ту ноздрю, которая хуже дышит, вы запшикнули сосудосуживающий спрей. Вторую половинку вы не трогаете. Как правило, через 20-30 минут вторая половина носа, она начинает работать лучше. И все это приводит к тому, что облегчается носовое дыхание и нос дышит хорошо. В следующий раз вы можете забрызнуть другую половину носа. То есть, вот эта технология, она приведет к тому, что нос начнет вспоминать, как это правильно дышать и правильно работать он будет вспоминать, что такое попеременное набухание слизистой оболочки. И вы быстрее в итоге избавитесь от зависимости. Из медикаментозных средств, которые помогают нам избавить пациентов от сосудосуживающих капель, есть палочка-выручалочка, так называемые назальные стероиды. Это препараты типа Назанекса, Авамиса, Дезренита, Тофена и так далее. Их много. Как правило, они есть в любой аптеке. Эти препараты, они нам помогают снять хроническую отечность носа и улучшать носовое дыхание. Бывает даже при использовании этих средств, например, если есть какой-то хронический аллергический ринит и поверхностный воспалительный процесс, бывает, что через несколько дней после использования этих препаратов уходит необходимость использования сосудосуживающих средств. Вообще без всяких усилий. Но, к сожалению, это не про всех пациентов. То есть, если у вас нет поверхностного воспаления, если у вас нет аллергического ринита, то эти препараты могут не помогать. В любом случае, если у вас нет противопоказаний, как правило, мы на приеме эти средства назначаем. Лично я назначаю эти препараты по две дозы в каждую ноздрю первую неделю два раза в день. Начиная с второй недели мы переходим на один раз в сутки утром и целый месяц пользуемся этими спреями. Если на фоне их использования возникает сухость, либо начинает кровить слизистая оболочка носа, то мы эти препараты обязательно отменяем. Но если они приносят нам долгожданный ожидаемый эффект, то в среднем где-то через 5-7 дней вы почувствуете, что ваш нос дышит гораздо лучше, и необходимость сосудосуживающих средств практически сходит на нет. И вот в этот момент нужно где-то будет немножечко перетерпеть и отказаться от сосудосуживающих препаратов. Для того, чтобы облегчить носовое дыхание в тот период, когда вы отказываетесь от сосудосуживающих капель, вы можете пользоваться дыхательной гимнастикой, которая будет улучшать ваше носовое дыхание. И из официальных медицинских рекомендаций, которые есть в России, вы можете пользоваться дыхательной гимнастикой пострельниковой. Ознакомиться с ней можно с помощью прочтения технологии в интернете, либо в книжках. Также вы можете посмотреть ролики на YouTube, в которых подробно специалисты описывают, как правильно это делать. Самую главную выдержку, которая обеспечивает носовое дыхание и самый главный смысл, я для вас записал в специальном ролике. С ним вы можете ознакомиться по этой ссылочке. Но вот этой выдержкой и частью дыхательной гимнастикой Пастрельниковой, которую я для вас предложил в вышеупомянутом ролике, кстати, ознакомиться вы с ним, также можете в описании, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Этой технологией вы можете пользоваться в каких-то экстренных и быстрых ситуациях, например, когда вы едете за рулем, у вас заложила нос, либо когда вам нужно быстро восстановить носовое дыхание, у вас нет времени заниматься дыхательной гимнастикой целиком, вы можете пользоваться моими рекомендациями. Но для начала в идеале соблюдать необходимо технику всей дыхательной гимнастики пострельниковой. Также подойдет дыхательная гимнастика из йоги, которая называется пранаяма. Кроме того, что она улучшает носовое дыхание, она еще и обеспечивает вас зарядом бодрости и энергией. Если вы пользуетесь уже моими советами, о которых мы сегодня с вами поговорили, больше двух недель и зависимость от сосудосуживающих капель не уходит, обязательно пройдите обследование на скрытую аллергию. Для этого можно обратиться к аллергологам. Обязательно сделайте рентген пазух носа, а лучше компьютерную томографию пазух носа, для того, чтобы исключить запускающие механизмы со стороны пазух носа обязательно нужно показаться лор-врачу для того, чтобы оценить вообще состояние слизистой оболочки. Может быть там идет бактериально-воспалительный процесс и нам нужен местный антибактериальный препарат. Если мы не находим аллергию, если мы не находим проблемы со стороны пазух носа, если у вас ровная перегородка носа, то кроме всего прочего вам необходимо обратиться к неврологу, потому что возможно у вас есть проблемы с позвоночником, Нарушена работа сосудов, и это все косвенным образом влияет на вегетативную нервную систему и нарушает регуляцию работы вашего носа, вашего носа что может приводить к медикаментозному рениту, к вазомоторному риниту, от которого мы пытаемся вас избавить. И бывают такие ситуации, что, например, ничего не помогает человеку, исключили аллергию, исключили проблемы с пазухами носа, отправили пациента к неврологу. Тот, в свою очередь, посмотрел, что есть проблемы, направил пациента к мануальному терапевту или остеопату. И после того, как грамотно полечили позвоночник, особенно шейный отдел, нос также начинает нормально работать и уже не просится судосуживающие средства. Поэтому, если вам не помогают мои рекомендации, обязательно не отчаивайтесь, просто двигайтесь дальше, обследуйтесь, ищите возможные причины, а они всегда есть. И тогда вы избавитесь от проблемы навсегда. Сегодня я с вами поделился методикой, которая вам поможет комфортно избавиться от зависимости от сосудосуживающих капель. Не забывайте делиться этим роликом со своими знакомыми, друзьями и родственниками, кто тоже зависимы от сосудосуживающих капель. Если вам интересно, как вы можете дополнительно увлажнить ваш нос, если вас беспокоит сухость, вы можете открыть вот этот ролик. Если вы интересуетесь, как правильно промывать нос, особенно детям, открывайте этот ролик. Если вы еще по каким-то причинам не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Впереди вас ждет еще много интересного и полезного. Доброго времени суток. Увидимся. Пока.